Здравствуйте, на моем канале. Вот Хочу сделать такой хомутатель. Вот из такой полосы. Для чего он предназначен? Предназначен для того, чтобы затягивать проволоку на шлангах. Чтобы не плоскогубцами, а есть такое приспособление. Вот сделать такое так отрежем где-то сантиметров 15 вот здесь видите вырезал полоску такую вот нарисовал здесь и здесь отрежу и здесь и здесь здесь просверлю дырку посередине ну, сделаю покажу как вот такая заготовочка вышла у меня вот здесь просверлю дырку на 8 где-то и вот здесь нарисовал тоже болгарочкой прорежу, почищу и вот покажу что получилось. Вот видите получился такой инструмент. Почистил хорошенько. Так, а вот из этого прута вот здесь, здесь просверлю две дырки, согну и ненужные отрежу так как видите просверлил две дырки согнул и вот получился такой инструмент как видите ну что же давайте испытаем его в деле как оно работает так давайте попробуем как этот хомутатель работает вот здесь раньше было проволокой такой зажатый плоскогубцами сломилась видите давайте попробуем этим хомутателем зажать один раз и второй вот так зажимаем неудобно здесь и блин, перепихаем вот для чего эти две дырки были нужны чтобы перепихать проволоку вот так вот так как видите ну, все Зажимаем, прокручивая. Вот. Вот и все. И вот так делаем. Раз. Отпускаем и зажимаем. Все. Лишнюю проволоку откусим. вот для чего это приспособа нужна было хорошо видно ну вот если кому понравилось ставьте лайки комментируйте спасибо за внимание